На Намасте, дорогие мои! Здесь, считая карта Тарас. Любовь для тебя. Тема сегодняшнего общего расклада. Как достичь желаемого и получится ли? Перед вами будет четыре варианта. Выбирайте один из них, либо все сразу. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас загадал первый вариант? Ну, давайте посмотрим, как достичь желаемого и получится ли. Достичь желаемого, честно говоря, проще некуда. Как это странно бы, ни странно бы не звучало, все в ваших руках раз. Второй момент: ваш опыт, ваши э -э маневры вот здесь главное маневры. Ваш нестандартный взгляд на ситуацию. Посмотрите, пожалуйста, ситуацию с разных точек зрения, только с одной. Может быть, есть отмычка. Вот здесь можно, но ну не то, что там хитростью, да, как-то там что-то достичь, но каким-то нестандартным подходом. Не как обычно вы привыкли. Также я бы сказала, что здесь помогут обстоятельства вокруг вас, которые случились с вами, либо которые сейчас происходит, как ни странно, как раз-таки обстоятельства и ваш нестандартный взгляд помогут очень сильно вам настичь желаемого и намного проще, чем вы думаете. При этом не исключаю, что ваш родной дом тоже может вашим быть вдохновением, либо ваши родные, либо может быть чей-то пример из родственных связей тоже может именно вам подсказывать, как именно этого достичь. Но это очень возможно и даже быстрее, чем вы думаете. Но факт в том и заковырка в том, что получится ли? Да. Ну, <смех> здесь у нас Солнце первым делом выпало, дьявол, четверка, рыцарь жезлов и десятка мечей. У вас получится на самом деле, даже при таком сочетании аркан, но дело в том, то, что вы может, вы можете, у вас очень большая, так скажем, вероятность, что вы можете не получить удовольствие от того, что вы получите. А как раз-таки получите желаемое, но нету особого большого удовлетворения от этого всего. Возможно, это как будет достижение определенной ступеньки вашей жизни, и вы ее не заметите, как вы ее достигнете. Также возможно, что вы достигнете этой ступени, но не особо будете рады этому. Возможно, просто потому, что амбиции дальше вас будут бить ключом, уже другая цель, уже другие там люди, еще что-то другое появится на горизонте. То есть, да, то вы это достигнете, получится, конечно, но дело в том, что вы можете, вы можете поменять ориентиры. Вы можете при этом увидеть и других мужчин, и других людей. Вы можете увидеть и другие других личностей, которые вас будут сподвигать уже на другое. То есть здесь вы можете немного... Вы достигнете, получится, но вы немного можете это проскакать быстро, что в принципе не ощущение некоторого успеха от того, что вы этого достигли, оно не особо будет вам... Казаться таким успешным не особо будет вас воодушевлять и дальше. Почему я все-таки акцентируюсь на этом внимание? Только потому, что когда человек чего-то достигает, и в принципе, это вот достиг а, нормально, пошел дальше. И как-то не фиксирует это ни здесь, не тут, а просто проходит мимо. Мотивацию некоторых людей снижается для достижения дальнейших целей для достижения желаемого из там, следующих отношений. То есть пропадает какая-то вера в себя, пропадает что-то, если вы не фиксируете свои определенные успехи и достижения в этом. Да, у меня хорошая работа, я хорошо зарабатываю и тому подобное. То есть не как должное. Потому что здесь как должное вы можете это посчитать. Это мне обязано, это мне все нормально. Но при этом оттенок обязанностей и негатива, это может просто присутствовать при этом желании. Поэтому получится ли? Да, конечно. Легче, чем вы думаете, на самом деле легче. И обстоятельства вокруг вас, какие бы они ни были ограничительные, какие бы они ни были ужасные, либо какие бы они ни были для вас непоколебимые, через которые, ну вот хрен прорвешься, да, у вас все получится, да, возможно, но вы можете это просто посчитать как должным и пройти дальше. Вот я бы хотела здесь, ну не то что как подстегнуть какую-то определенную опасность, а навести на мысли то, что Здесь просто так, что вы достигаете определенного желания, просто не делаете это обязанностью и повседневностью для вас. Потому что такое и как раз-таки вкус от этой победы, от этого желаемого, у вас может просто улетучиться. Я вот что хотела бы сказать. Поэтому спасибо вам то, что вы выбрали этот вариант. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант? Ну, давайте посмотрим как достичь желаемого и получится ли. Как достичь желаемого? Тройка жезлов, повешенная, шестерка мечей, десятка пентаклей, пятерочка жезлов. Дорогие мои, здесь я прям сразу говорю, здесь как достичь желаемого? С помощью определенного, конечно же, своего опыта. Но, что самое интересное, здесь по повешенному, по шестерке мечей, вам надо будет попробовать что-то новое. Вам надо будет поставить себя на место человека. Вам надо не то чтобы по как-то жертвой именно выступить и чем-то жертвовать. Вот здесь не жертва. Здесь бы я бы сказала просто другой подход иметь к, соответственно, к желаемому. Другой Совершенно противоположно. Новый. Для себя исключающий, который вам с вашим нравом, который вообще не, не подходит. То есть совсем другой подход. Да, то, что вы наработали, либо то, что вы что-то там с кем-то, что-то мутили, делали, встречались, там, хотите наладить отношения и тому подобное, это бесценно. Ваш опыт определенный бесценен. Ваше желание бесценно, это тоже, знаете, пожалуйста но дело в том то что достичь то их вообще нетрадиционным способом вообще стоит нетрадиционным способом то есть здесь основываясь кстати только на своих собственных силах также я могла бы сказать только не с помощью кого-то только себя свой опыт поехали на сноуборде да все дела то есть через чего-то новое, вы можете достичь своих желаний, будь то новый молодой человек, будь то новые люди, новое общество, новая работа совершенно, которая вам не подходящая. Это Есть такой фильм, где человек все время работал клерком, и у него была определенная мечта объехать до кого-то добраться вроде да и он променял всю свою жизнь на определенную свою мечту и стал жить по новой и ему это понравилось ему это зашло и здесь примерно то же самое то есть тот взгляд тот нрав это конечно очень хорошо но вам поможет достижение вашего желаемого другой совершенно взгляд новые люди новое общество новые взгляды других людей но не свои собственные не своя семья не свой быт возможно не свои даже деньги возможно деньги инвестору да если вы не знакомы а, с инвестициями и тому подобное, то здесь совершенно новое не то, что вы имеете, не то, что вы храните, а здесь через чего-то совершенно, через какую-то новеллу, через новый подход к жизни, через новый подход к отношениям, через новые для себя возможности вы можете достичь именно вашего желаемого, но не старыми дедовскими методами, не традиционным путем. Вот и все. Вот традиция и то, что мы привыкли, можно просто отложить в сторонку. В этом варианту это не подходит от слова совсем. То, что новое, выход из так скажем, и зона комфорта, это благоприятный сход ситуации, что здесь поможет вам как раз-таки получить желаемое. Получите ли вы? Да, вы получите желаемое, но ровно настолько, насколько вы сделаете определенных дел и ровно настолько, насколько вы себе что-либо представляете. То есть именно по вашим определенным некоторым шагам Именно настолько, насколько шагов вы сделаете вперед. Если вы откажетесь от практически да, там, последнего шага, то вы полученное как раз-таки можете просто удовольствоваться ну, тем, что есть. То есть да, вы получите однозначно, у вас будет то, что вы хотели. Будь то богатство, будь то жизнь, которую вы хотите. Но дело в том, что здесь ровно настолько, насколько вас хватит, насколько ваше желание, амбиции, какой-то потолок. Если совершенно, если вообще безграничное желание, амбиции здесь у человека, что-то нереальное совсем, значит, именно этого нереального достигнете, но не сверх тогда. Просто, я так понимаю, здесь надо просто смотреть, возможно, шире и шагов побольше делать в эту ситуацию, чтобы достичь нереальных, великолепных успехов и высот. Поэтому, дорогие мои, здесь... Просто именно смысл а, тот позыва ровно настолько, на сколько шагов вы сделаете. Если вы осваиваете профессию, да, допустим, есть несколько направлений в одной профессии посвоились да там несколько месяцев есть другая но вы не пошли на вышку да вы не пошли куда-то значит будем довольствоваться тем что есть. Если вы уже ищете на вышку вперед ищите на вышку, но при этом столько сколько шагов вы сделаете, сколько вы всяких дел поделаете, ровно столько вы и получите. это важно знать. Если вы хотите нереальное какое-то для себя желание жить там-то, там-то, там-то, соответственно, пожалуйста, шаги надо уже делать и, соответственно, не стандартным путем, не традиционным способом, не так, как вы привыкли. Возможно, также мож может, в принципе, с течением времени как-то что-то измениться, что... Традиционный способ именно на тот момент, на этот момент, который вы загадывали, он будет не действовать. Вот здесь бы я бы сказала еще такой момент. То есть все привыкли вот жить именно так, но для твоей достижения цели пройдет какое-то время и будет все по-другому, иначе, совершенно иначе, что в принципе будет открывать себе определенные возможности. Вот здесь я бы тоже бы хотела именно как достичь желаемого тоже подчеркнуть это в вопросе, но ровно настолько, насколько вы, соответственно, себе придумали, насколько, ровно настолько, насколько вы себе знаете, ровно настолько, насколько, ага, я хочу молодого человека, ну, который богатый, а при этом не, до, не додумались додумать, что он еще и добрый, защитник, хороший человек сам по себе. Вот по поймите, вот именно, вот именно ограниченности потолок, Здесь он и присутствует. Это девятка жезлов показывает, и королева Пентакли по своей природе. Это, конечно, хорошо, но все равно это материалка, это потолок определенный. Поэтому, если что, додумываем, да, побольше что-то. Это как, хочу миллиона, надо подумать над, над двумя миллионами, а не над одним. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то. Так, спасибо то, что вы загадали этот вариант. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант. Ну, давайте посмотрим, как достичь желаемого. Здесь у нас десятка чаш король мечей, семерочка жезлов, императрица и маг. Дорогие мои, с помощью своих мозгов, с помощью своих знаний, навыков, само себя, с помощью других любимых вами людей вы можете достичь желаемого. То есть с помощью возможно каких-то людей, которые имеют достаточно опыта в определенной сфере. Тех людей, которые уже чего-то достигли, которые чего-то умеют. Возможно также ваших родных вашей семьи тоже возможно определенный вид примера тоже вам очень сильно подскажет и поможет достижению вашего желаемого но надо здесь прокачивать себя прокачивать свои навыки не только там оставаться и только просить помощи но и прокачивать себя всегда и везде. Поэтому без вас это ничего не будет. Соответственно, просто люди, которые вам могут помочь на вашем пути, они будут присутствовать, они вам помогут, и ваши родные, и ваша семья. Возможно, просто некоторая поддержка моральная также может вам помочь в достижении вашего желаемого процесса. Давайте же посмотрим, получится ли, получится ли. Кому-то, если что, э, рассчитывай только на себя. Но я не исключаю, что здесь могут вам кто-то показать, как это достичь. Вот. Получится ли? Здесь у нас четверка мечей, семерочка мечей, двойка чаш и умеренность. Э, дорогие мои, здесь, в принципе, вы останетесь довольны. То есть, получится ли, я бы сказала, да, но здесь вы останетесь довольны результатом. Как бы, для кого бы результат по-другому не проигрывался. То есть, вы будете довольны тем, что у вас будет присутствовать в жизни. Возможно, некоторые не будут задумываться, как это будет отражаться на других людях. Вот это как вариант такого развития событий, это можно, кстати, углядеть. Возможно, здесь не особо такие, да, там, планы на 30, сколько там, много-много миллионов, там, все дела чего-либо в своей жизни акров, дектар и тому подобное. Но все же вы останетесь довольны, приложив определенные усилия к данному моменту. Получится, да, но здесь. Здесь достаточно мелковатые арканы, что я, в принципе, и поэтому и посудила, что кто-то здесь загадывает не особо такие экстраординарные вещи, а кто-то обычный, нормальный, приятный для себя, хотелось бы вот это, это, это как какие-то вещи. Поэтому я бы сказала, здесь вы останетесь довольны. Но, возможно, ваши мечты, они немножечко невинны, немножечко наивны, тоже не исключаю. Возможно, вы что-то загадали простенькое. Возможно, вы загадали просто, что вашей душе именно сейчас очень сильно хочется вашему сердцу. Но поэтому я бы сказала, здесь вы останетесь довольны тем, что вы все-таки с этого, то есть получится, да, но все-таки больше вы останетесь довольны результатом. Я все-таки скажу, именно останетесь довольны, без получится, то есть вы останетесь довольны тем, что будет у вас. Если именно то, что будет ли у меня то, что я пожелаю, вот здесь вопрос очень хороший и корректный, если он будет таков. Здесь как раз-таки может немного отыгрываться иначе. То есть четверка и семерка мечей. Я бы сказала, что вы останетесь довольны, но, возможно, не совсем то получите. Это как вариант такого развития событий здесь есть. Для некоторых людей то, что да, вы получите, но не совсем то. Вы останетесь довольны, но не совсем тем. Возможно, именно желание будет как-то переименовано, либо как-то переиграно уже в течение всего пути. Также я бы хотела здесь сказать. Поэтому я бы сказала, здесь вы останетесь довольны. Поэтому спасибо, то, что вы загадали этот вариант. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто нас выбрал четвертый вариант. Ну, давайте посмотрим, как достичь желаемого, получится ли. Здесь у нас десятка жезлов, пятерка мечей, семерочка пентаклей, пожезлов. И сосед сверху, видите, девятки мечей. Девятки мечей, что уже все, уже голова болит и Ай, Как вовремя, блин. Ладно, дорогие мои, здравствуйте всем спонсорам. Да, дорогие мои, здесь как досить желаемого? Через труд, поддох? Нет, здесь не совсем о труде и поте говорится, а через свои определенные желания, через свои определенные амбиции, которые вы хотите воплотить. Но при этом, невзирая на тот невзирая на тот опыт, который у вас присутствует в жизни, либо присутствовал по этому поводу, были ли какие-то поражения, были какие-то либо определенные ситуации, которые вы думали, что этого тяжело достичь, и нереально, невозможно. Нет, как раз таки все у вас возможно. Вы не переживаете на что даже получится ли, не переживайте, у вас правда все получится. Но дело в том, что надо идти туда, куда страшно туда, куда не идется, но куда э, выпихивает ваше желание. Поэтому, дорогие мои, надо взглянуть на то, что вы, конечно же, имеете, и идти дальше. Невзирая на то, и невзирая на какие-либо последствия. Возможно, немного... Ощутить вкус безрассудства и не особо загоняться о том, что точно когда-то что-то будет. А если это будет, то это будет каким-то боком, либо не боком. Вот это вообще не стоит. Вот как раз-таки надо идти туда, куда страшно. Имейте ощущение безрассудства, как раз-таки вам в этом поможет. Но не особо акцентироваться на свой определенный опыт. И заранее не говорить о том, что у вас не получится это не очень хорошо а вот идти туда куда страшно это очень даже прекрасно в вашем случае туда куда вы боитесь туда куда вы просто так не пойдете поэтому пожалуйста свои желания и свои страхи это ваш определенный ориентир куда вам надо пойти и что вам надо достичь что получить желаемое так вот а что самое интересное, получится ли? Ну, конечно же, как у соседа сверху, вот как, как, какой уже неделю получается этот ремонт. Да. Я бы сказала, что здесь у вас получится. Но дело в том, что вы можете получить сверх того, что вы желали. То есть, возможно, у вас получится, но определенно еще помимо этого какие-то плюшки очень сильно неожиданные могут случиться с вами. И я бы не сказала это с негативным оттенком. Наоборот, в позитиве. С дураком, с тузом, и рафантом. То есть у вас здесь разрушатся просто ваши определенные стереотипы по поводу определенных обстоятельств. У вас раскроются глаза, как не раскрывались никогда. У вас как раз таки откроются новые душевные силы, новые желания, новые возможности. Перед вами будет просылаться мир. Полный из побед, улучшений в жизни и определенного успеха. Поэтому вот здесь бы я бы хотела бы сказать именно об этом. У башни именно не то, что там все плохо и тому подобное. Кошмар, как многие говорят. Хорошие карты сбоку. И башенка немного проигрывается, как открыть глаза на что-то другое. То есть, да, у вас получится, но плюс вы можете, это как ключик к чему-то большему, Раз, к чему-то новому, два, и у вас откроются глаза на новые определенные стереотипы в жизни, на новые правила жизни. То есть, возможно, помимо этого вы чему-то еще научитесь, еще что-то получите сверх того, чего вы желали, но в позитивном ключе. Поэтому вот я бы сказала как-то так. Спасибо, то что вы досмотрели до конца, прослушали нашего соседа сверху и, и не теряли терпения. Да? Спасибо моим любимым спонсорам, которые спонсируют канал, и тем людям, которые заходят обязательно на стримы. Я желаю вам всего самого наилучшего вашего читающий трас, Любовь для тебя. Пока-пока.